День добрый дорогие друзья, подписчики канала, гости канала. В данном видео я открываю серию, серию роликов, посвященных созданию и монетизации канала на YouTube. Так получилось, что сейчас я учусь на веб-тренинге по YouTube. И одним из заданий на тренинге это создать новый канал. Причем канал, наполнять который можно будет и нужно будет не своими роликами, а роликами, которые созданы другими людьми, ну, говоря проще, чужими роликами. Я никогда этим не занимался. Считаю, что заработок на монетизации канала с чужими роликами это не лучший способ заработка на YouTube. Но это один из самых простейших способов заработка доступны однозначно каждому человеку. Поэтому вот решил провести такой эксперимент, показать, как у меня шаг за шагом развивается канал. К сожалению, снимать в режиме реального времени, таки хотел изначально, все мои действия, которые я делаю с канала, у меня не получается, потому что работаю за разными компьютерами, в удобное для меня время. Поэтому решил создавать такие итоговые видео по тому, что я сделал на канале, например, за несколько дней, в связи с теми заданиями, которые были на курсе, и с теми знаниями, которыми я уже обладаю. Потому что я хочу, конечно, канал развить побыстрее и немножко опережаю задания, которые даются в рамках курса. Значит, сегодня у нас. Сегодня у нас. Сегодня у нас 10 июля 2014 года, четверг. Канал я создал в понедельник и уже на него выложил что-то. Посмотрите, как выглядит этот канал сейчас. На нем уже есть подписчики, есть просмотры. Вот такой каналчик у меня значит друзья если вам интересен youtube то я очень рекомендую вам конечно курс Эльдара Гузаирова мастер Ютуба". в этом курсе рассказано о youtube реально все То есть, если вы любите заниматься самообразованием вот, в этом курсе вы найдете все что вам нужно для того чтобы изучить youtube значит, следите за очередными роликами вы увидите как этот канал растет и развивается Большое спасибо всем, кто досмотрел ролик до на конца. Нажмите, пожалуйста, нравится. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, комментарии под видео. До свидания. До следующего видео.